Здравствуйте, меня зовут Владислав, я инженер компании Alter Air. Мы находимся на объекте в коттеджном городке Ривьера Виллас. Объект состоит из трех этажей общей площадью порядка 380 метров квадратных. Нами было спроектировано и смонтировано такие системы как система отопления на базе теплового насоса Wisman Vitacal 200S, который работает как основной источник тепла. Дополнительный источник это газовый конденсационный котел Висман Vitacal 100W. Весь первый этаж покрыт теплыми полами, тепловой насос работает как на холод и на тепло. Всего установлено 6 настенных фан фирмы Daikin. Дальше, примерно покажем их расположение, на цоколе 4 штучки и на первом этаже 2. Кухня-гостиная – это канальный кондиционер Дайкен на 6 кВт. И на втором этаже у нас три спальни – это две детских, одна гостевая, установленные три канальных кондиционера. По системе вентиляции – это две вентиляционные установки «Яблотрон», которые управляют по CO2-датчикам в каждой из помещений. Дальше мы расскажем более подробную информацию о каждом типе оборудования. Сейчас мы находимся в котельной и начнем наш обзор наших систем с системы отопления. Общее суммарное количество тепловых потерь на данном объекте, когда на улице минус 22 градуса по Цельсию, составляет 19 киловатт. По основному оборудованию это тепловой насос Wisman Vitacal 200S, который работает и на холод и на тепло. При работе на тепло он справляется сам до минус 5, минус 7 градусов по Цельсию, когда вот на улице холодно. Если на улице температура опускается ниже, то включается газовый котел Wisman VitaDens 100W. Он конденсационный. Тепловой насос Wisman он управляет и газовым котлом, и насосными группами. То есть управление происходит с телефона через интернет. Мы можем настраивать любую температуру, смотреть его режим работы, переключать его на режим холод и тепло и так далее. Здесь сзади меня мы видим две бочки. Одна бочка это буферная емкость на 200 литров, которая необходима для качественной работы теплового насоса. Вторая бочка на 750 литров, также Висман почему такой большой объем бочки в первую очередь для повышенной мощности теплового насоса для повышенного показателя cop чтобы он мог поддерживать здесь меньшую температуру и этой воды хватало на весь дом а во вторую очередь это то что в доме 4 санузла проживает большое количество человек есть вероятность того что допустим в вечерний период времени или в утренний будет большой расход воды за буферной емкостью расположены 5 насосных групп. Одна насосная группа будет работать на фанкойлы отдельно, две насосные группы будут работать на систему радиаторного отопления и две насосные группы на систему теплых полов. Как я уже говорил, у нас теплые полы это весь первый этаж и санузлы на втором и третьем этаже. На вводе воды в дом у нас установлена система водоочистки EcoSoft. Первый баллон ⁇ в нем засыпка ионнообменная смола, которая будет очищать от жесткости. Второй баллон ⁇ это угольная засыпка. Третья система фильтрации ⁇ это ультрафиолетовая лампа. Здесь мы видим бак для соли. Она необходима для ионнообменной смолы, чтобы ее регенерировать. По замене фильтров и сервисному обслуживанию. Соль в данный бак засыпается один раз в месяц, в полтора. обменная смола обслуживание производится один раз в 5-7 лет. Это полная замена ионнообменной смолы. Угольные, угольный фильтр меняется, ну, то есть меняется засыпка угля во втором баллоне один раз в полтора года. Сейчас мы находимся в одном из мест, где будет установлен настенный фан который будет работать и на холод и на тепло. На данном этапе мы сделали под него все выводы. Это питание на сам фан это кабель управления при помощи настенного пульта по температуре помещения здесь подача обратка холодной либо горячей воды в зависимости от того в каком режиме работает сам фанкойл и канализация э, для режима работы на охлаждение сейчас мы находимся на самом последнем этаже э, в хозяйской спальне по системе отопления э, в детских помещениях в гардеробных э, это радиаторы керми германия э, э, в хозяйском санузле и в хозяйском гардеробе это радиаторы яга тоже германия и в хозяйской спальне внутрипольный конвектор а, немецкого производства. А, максимальная его работа это на 5 скоростей рассчитано, но мы считаем максимум, чтобы он работал на второй скорости, когда на улице а, самый холодный период времени это минус 22 градуса, чтобы от него не было слышно шума. А, по системе водоснабжения и канализации. А, нами была спроектирована система воды и канализации водоснабжение здесь а, лучевая разводка в каждый санузел и в каждый, на каждую кухню а, система трубопроводов шитый полиэтилен фирмы Упанор, это Финляндия а, система трубопроводов канализационных это Архау также нами было смонтирована внутренние части сантехники и сейчас производится а, монтаж Внешних частей смесителей во всех четырех санузлах. Сейчас пройдемся по системе кондиционирования. Как я уже говорил, у нас на цокольном этаже 4 фан и 2 фан на первом этаже. На первом этаже в кухне-гостиной, там где большое помещение, это канальный фан фирмы Daikin на 60 на 6 кВт. И на третьем этаже это 3 канальных кондиционера фирмы Daikin. Немного о принципе работы канального кондиционера. Мы его устанавливаем в так называемых технических зонах. Это гардеробные, техпомещения, либо санузел. То есть это те зоны, где не важен шум и где мы можем немножко больше понизить потолок, чем в основных помещениях то есть канальный кондиционер под потолком здесь вы видите люк специальный это необходим для доступа к канальному кондиционеру чтобы поменять фильтр и чтобы был доступ к электронике и к фреоновым линиям дальше воздуховод подачи у нас заходит в хозяйскую спальню где уже холодный воздух распространяется по линейным диффузором но важно учитывать что часть диффузоров у нас отвечает за холод, здесь еще присутствует система вентиляции, которая подает чистый воздух в данной зоне помещения. После чего холодный воздух у нас настилается по помещению и двигается в линейные диффузоры забора. Дальше по воздуховодам этот уже теплый воздух попадает в кондиционер, охлаждается и все происходит по новой. Плавно переходим к последней э, системе, э, которая будет звучать в этом видео, это система вентиляции на базе двух вентиляционных установок Яблотрон. Основной принцип ее работы это регулировка э, воздуха по датчикам co 2 Какой ее принцип? Когда в доме никого нет, э, система вентиляции работает на минимальных оборотах, это 110 метров кубических в час. Как только кто-то приходит, допустим, в кухню-гостиную, датчик CO2 видит то, что человек зашел в кухню-гостиную, перекрывает вов то есть подачу во всех остальных помещениях, но продолжает работать на минимальных оборотах и подает весь воздух в кухню-гостиную. Как только человек передвигается в другое помещение, то она продолжает работать на кухню-гостиную до тех пор, пока там не улучшится качество воздуха, но подает уже и в, другую, в другое помещение. Если она видит то, что не справляется с качеством воздуха в этих двух помещениях, она повышает свои обороты. Основной принцип данной системы – это максимальная работа на минимальных оборотах. Приток свежего воздуха у нас организован в, в спальне, в, внизу это у нас кухня, на первом этаже кухня, и э, спальня-гостиная, э, тоже там расположена на первом этаже. Забор воздуха это во всех грязных помещениях. Это э, технические помещения, это санузлы гардеробы. Как работает вентиляционная система на вытяжку? В каждой грязной зоне присутствует выключатель света и наши условия, чтобы он был с обратной пружиной. Зачем это нужно? В выключателе света устанавливается так называемый бусбатом button. Если человек, человек включает свет в санузле, гардеробе, то от Бузбаттена идет команда а, открыться во вклапану, именно в то помещение, где включился свет, в то время все остальные во вклапана они перекрываются. Чем же нужен обратная обратная пружина? А, есть два периода отработки, то есть это быстрая отработка по времени в данном помещении и там долгая. А, мы Данный э, показатель можем выставить сами. То есть как нам удобно. Допустим, если мы один раз нажали и сразу руку отжали, то э, система может отработать 5 минут. Если мы нажимаем на 3 секунды и потом отжимаем, система может отработать 45 минут. Но эти показатели э, каждый человек может подстраивать под себя. Что же мы получаем, приобретая э, вентиляционную установку Яблотрон? Первое. Это увеличенный срок службы фильтров, увеличенный срок службы вентиляторов, увеличенный срок службы рекуператора. Дальше, это глобальный контроль по расходу воздуха в каждое из помещений. То есть мы на графиках видим, в какой период времени, когда и сколько подается метров кубических в час в каждое из помещений. Также в Яблотрон есть очень важная функция, это работа вместе с кухонной вытяжкой. Когда включается вытяжка над кухонной плитой, то пресостат срабатывает, подает сигнал на вентиляционную установку, тогда она начинает забирать воздух только в зоне кухни, но подает во всех э, помещениях э, в чистые зоны. То есть во все спальни, кухни, гостиные она подает свежий воздух, а забирает только через один диффузор в э, над поверхности. Зачем это нужно? Нужно для того, чтобы запахи не распространялись по дому либо квартире в целом также на данном объекте были установлены тепловые насосы cool Breeze, который устанавливается на вентиляционную установку яблотрон основное преимущество здесь в том что тепловой насос потребляет в три раза меньше электроэнергии чем тен в вентиляционной установке таким образом мы можем экономить на электричестве в данном случае также второе преимущество когда на улице не слишком жаркая температура, то тепловой насос Кулбриз может поддерживать нужную температуру во всех помещениях, так как он охлаждает приточный воздух в системе вентиляции. По более подробной системе вентиляции на базе CO2 датчика, клапанов буст и в целом системе DiabloTron вы можете посмотреть в этом видео. Ссылка на статью будет прикреплена в описании к данному видео. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, добавляйтесь в друзья в фейсбуке и в инстаграме. Всем пока!